Тебя забыть не смогу тебя полюбить И когда ты ко мне вернешься опять Не смогу я тебя простить Там где сердце разбилось, сгорело огнем Все исчезло и день за днем Исчезали мечты, оставляя сны Для меня в которых ж ты, ты Ты убила во мне эти чувства Увы потушила огонь любви Я оставлю тебя Первый раз я не буду страдать Любовь умерла, я один, как и одна Все чувства превратились в крах Как огромный страх, любовь, кровь, ненависть, злость Недоверие покрыло все эту новость О том, что умерла любовь Выше посмотри, даже небо Серое стало, но этого мало, не надо скандалов, которые превратили нашу жизнь просто в гадость, все хватит, Перестанем млить злость, брось все это, наплюй на все так легче, а над нами сгущаются тучи, лучше не будет, не хочу вспоминать, не хочу я свой разум заставлять, опять здесь сны, которые приходят ко мне, каждую ночь заставляют думать о тебе, гоню их прочь, чтобы не сойти с ума, она ушла, мне без нее трудно, шепчу себе, под утро, и сильнее чувства, слезы не выдерживая. Пробивают, словно знают, что это все растает, рассеется, растворится, словно сигаретный дым. Но я без тебя, я Тебя забыть не смогу тебя полюбить И когда ты ко мне вернешься опять Не смогу я тебя простить Там где сердце разбилось, горело огнем Все исчезло и день за днем Исчезали мечты, оставляя сны Для меня в которых лишь ты, ты Ты убила во мне эти чувства Увы потушила огонь любви В первый раз Я не буду страдать